Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания — это мысли, чувства к вам загаданного человека будь то мужчина либо женщина у нас есть тут, конечно четыре варианта сейчас посмотрите и выбирайте один из них поэтому мы будем до да, рассматривать и мысли и чувства но при этом будем в каких-то вариантах дополнительно рассматривать спонсорские вопросы которые конечно же у нас заданы на стриме. поэтому если вы хотите спонсоров то вперед в ссылочка там в описании и давайте погнали Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте один из вариантов. А можете несколько даже. Если у вас поклонников, тоже несколько. Здравствуйте, кто нас загадал? Первый вариант. Ну, давайте глянем мысли, чувства к вам. Соответственно, у нас без дополнительных вопросов. Здрасте, здрасте. Всем давайте мысли, мысли и чувства. Соответственно, у нас в мыслях рыцарь. Туз, луна. Но здесь тройка пожезлов и девочка мечей. Здесь просто очень сильно зависит, в каких вы отношениях, потому что здесь может проигрываться и так, что в принципе человек. Вы человека можете заинтриговать, вы интересовать можете. Также, если кто-то сомневается, нравится или нет. Но у человека достаточно полно каких-то страхов, у человека достаточно полно каких-то мыслей, возможно, навязчивых идей по отношению к вам. Здесь чисто какой-то некий страх. Вы здесь также можете быть человеку интересны и прелестны в любом плане. И в чувствах, и в мыслях. Но дело в том, что здесь человек, возможно, боится каких-то определенных действий. Либо даже в свою сторону, либо даже со своей стороны. Вот здесь я бы сказала немножечко... Немножечко вот какой-то такой момент, третий вариант. Если что, я не поняла, какой вопрос. Напишите, пожалуйста, ближе к третьему ряду. Рыцарь, чаш, у нас туз пентакли и луна. Соответственно, здесь, конечно, вы нравитесь человеку, к вам тянет, к вам немножечко очень даже тянет. Если так уж посудить, возможно, даже... А здесь нисколько тянет, здесь человек может, в принципе, как вот по такому давайте сочетанию, как может, в принципе, находить у вас в вас некоторую ценность для себя, и потом уже оправдывать, почему она мне все-таки нравится. Но вот здесь может также и сыграть эм, здесь какие-то навязчивые идеи по поводу вас какие-то навязчивые мысли возможно возобновление отношений если кто хочет здесь возобновить дорогие мои просто так мы здесь то есть на, на бывшего на прошлого я э, к сожалению не могу сказать что именно этот вариант проигрывается со сто уверенностью на бывшего не это здесь скорее на нынешнего либо на того человека который либо стесняется либо боится либо как-то особо себя не особо проявляет в вашем плане потому что много у человека страхов но здесь человек все-таки какие-то навязчивые по поводу вас либо по поводу встреч с вами у человека присутствует возможно человек даже хочет встретить с вами будь то мужчина будь то женщина Но здесь человек соответственно немножечко боится возможно себя возможно вас возможно вот некоторый пыл некоторую страстность Здесь человек не любит, когда у него не все спокойно в жизни, но его немного, знаете, будоражит тот момент, когда он не знает, что будет дальше, и вообще не, не имеет понятия, что здесь происходит. Потому что все-таки в таком сочетании тройки мечей и девяточки мечей и пожа жезлов, я бы могла бы сказать, что человек не слишком авантюрный для каких-то дел. И чувствовать себя в этом неуверенно. Возможно, как этот человек никогда не влюблялся, а вдруг влюбился, ему новинку, ему страшно, тоже может быть почему бы, собственно, и нет. Но вот я бы хотела бы сказать, что человек любит, когда у него все умеренно, уверенно, и он знает, куда он идет, он знает, что он будет делать, и тому подобное. Что-то с бухтой барахты что-то не сильно а слишком существенное, либо какие-то даже влюбленности, которые э, не слишком он видит, либо она видит в каких-то в ближайших, там будущих, и чтобы до, дошло до серьезных отношений, всплеск какой-то. Нахлынувшиеся энергии человека, либо таких же вот каких-то некоторых чувств к себе, проявления к себе, человек немного от этого боится и отгораживается. То есть слишком какой-то даже навязчивости, слишком большого проявления к себе, даже какое-то в себе какие-то определенные чувства горящие тоже человек, немножечко их пугается. То есть человек больше ли у нас спокойный, я так понимала, и стабильный. Но все-таки вы можете человеку очень даже сильно нравиться. Возможно, человек боится детей. Я не исключаю, если уж так, в таком, конечно, плане, если у кого-то присутствуют дети, либо как-то за это очень дело беспокоиться за детей. Поэтому, дорогие мои, ну, в принципе, здесь в любом случае, здесь у людей есть момент «нравится», «приятно», Хочется. Но какие-то проблемы, какие-то неурядицы, они также у нас записаны и в ощущениях. То есть здесь у нас король пентаклей, смертушка и семерочка жезлов. Шестерка пентаклей, король жезлов и двойка чаш. Вот здесь я и сразу говорю, смотря, конечно, как он себя вас проявляет. Принципе, потому что вы ему в любом можете случае нравиться, но возможно у кого-то такой эпогей, а, то есть. Да, какое-то внимание присутствует. Да, она мне интересна. Да, вот интересно с ней пообщаться, но я не настолько за, за нее зацепился, чтобы влюбляться до, на, до, до конца жизни. Дорогие мои, у кого-то, возможно, какой-то такой период просто тупо не пришел, потому что, возможно, человек женат. Тоже может быть. Почему бы, собственно, и нет? Поэтому, в принципе, он не готов открыть свое сердце, потому что, как бы женат, вы ему можете нравиться, да, но и одновременно, ну, как-то, ну зачем, ну вот у меня вот кто-то есть, ну чего. Это если в таком каком-то контексте, либо также человек не особо, здесь может человек просто тупо не особо быть готов к определенным видам вообще отношений в своей жизни э, к вам. То есть я, я вот я бы сказала как-то так человеку всегда некоторая нужна готовность здесь бы я бы сказала смерть больше как олицетворение того что не происходит сейчас каких-то глобальных чувств к вам только потому что по семерке жезлов там его стрела амура тупо не поразила а просто сначала в мозги залезла стрела амура а только потом уже сердце грубо говоря ну недостаточно человек влюбился чтобы вот тебя полюбить до конца жизни взять замок тому подобное здесь может проигрываться и так даже при условии, что если вы нравитесь человеку но возможно до такой степени что там любовь прям такой нет возможно человек здесь определенные было женаты но тогда чего люди не особо не особо какие-то приятные всплески могут происходить то есть смотрите человек сразу говорю здесь я бы сказала что Человек чувствует неуютно, когда либо к нему какие-то вот хотелки проявляются, либо он кому-то. То есть здесь человек любит без последствий что-то делать, нежели как-то какие-то последствия. Ему это не нужно. Поэтому здесь это может, кстати, проигрываться. Это как бы боясь своих собственных чувств, что я боюсь, что он мне так нравится. О, он мне так нравится ведь. Это то же самое. Вот, надеюсь, вы меня поняли. Давайте дальше. У нас просто выпал еще король жезлов по боку у нас. Шестерка. И так ли двойка чаш то есть здесь могут и на самом деле то есть люди вас любить очень даже сильно очень даже страстно по своей природе знать что и у вас хороший может даже с ним взаимообмен но человек тогда здесь больше упирается некоторые мысли человек боится человек стесняется человеку неприятно возможно какие-то навязчивые идеи либо по поводу детей либо по поводу какого-то начала либо по поводу какой-то весточки, здесь он может немножечко страдать. Поэтому здесь, правда, здесь страхи, здесь страдания присутствуют чисто у людей в головах, нежели в сердцах. Поэтому здесь это всего лишь какой-то момент навязчивости. Это не отражено на сердце, поэтому здесь скорее у всех вариантов работает очень хорошо голова. И э, своей соображалкой вот немного они с трудом как-то как все сложненько как-то регулирует, поэтому, дорогие мои, тут просто вот какие-то страхи, какие-то неприятности, какие-то ассоциации, возможно, возможно, уже предрешение какого-то худшего варианта событий, тоже здесь очень может много иметь значение, но здесь люди некоторые, короли жезлов, которые у вас уже присутствуют, взаимообмен в отношениях по шестерочке Пентакль и двоечке Чаш, хоть какое-никакое общение, то есть здесь, соответственно, любят вас полным сердцем, с гордостью и жаром, с полным страстью, но ну, тогда просто присутствует -то, какая-то боль, какие-то навязчивые идеи, но это не доходит просто до сердца, а просто это в головах людей. Ну пока такие мысли я не вижу, чтобы отравили сердце, но возможно в какой-то момент переоценка ценностей все-таки по смерти тут у варианта произошла. Вот, дорогие мои. Возможно, просто сейчас какая-то переоценка ценностей в жизни тут у людей, что они немного видят жизнь иначе, жизнь по-другому. Возможно, какие-то события также здесь присутствовали, которые немного нарушили ход событий, ход вещей. Тоже, потому что смерти по семерочке жезлов, даже если это один вариант, то есть он может также отображаться на короле жезлов, даже если человек вас любит, то есть какие-то события глобальные происходили с человеком, которые сделали из него немножечко другого человека и... Но от этого кто-то вас не перестал любить, поэтому, дорогие мои, если вас любит, то вас точно любит. Если вы здесь сомневаетесь, либо тогда у человека головняк, либо какие-то внутренние страхи и проблемы, причем очень сильно э, на эмоционалку могут давить, и я не исключаю, по луне, по отроке мечи, по девятке, я уж... Чуть, чуть, чуть ли ну, в какой-то момент подавленности, раздавленность я не исключаю. Но и при этом, возможно, человек просто немного отгородился от всего, отгородился пока что от мира, потому что пребывает в переоценке либо в какой-то некой трансформации для себя. Видел глазами одни, а потом появились глаза другие и взгляд другой. Поэтому ну, здесь переоценка ценностей трансформация очень сильно И у каждого человека произошла. По этому варианту. А, по отношению к вам. Но это я бы сказала больше, все равно по отношению к самому себе. Больше э, больше бы сказала, почему. Здесь все-таки король Пентакли и король Жезлов. Это говорит о самом человеке. Поэтому я и сказала: больше, конечно, переоценка ценностей в человеке. Давайте посмотрим: у нас нет спонсоров. Консервативный нелюбящий перемен. Вот ты, умничка, вот правда, консервативный нелюбящий перемен. Вот я, вот ты, ты молодец, вот человек Джима молодец. Вот и вернулся. Поэтому вот здесь, вот какой-то такой интересный вариант. Поэтому давайте погнали к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант? Давайте посмотрим, значит, у нас мысли, чувства к вам. И у нас дополнительный вопрос, сигнификатор молодого человека. А, давайте, наверное, начнем все-таки с сигнификатора молодого человека, сигнификатор такой надежный, стабильный вот мужчина, вот стабильный, на него можно положиться, он разрулит все ситуации, которые только возможно и в его власть, а власть то он очень сильно любит, все равно возможно в госучреждениях и структурах может происходить достаточно умный интересный король, король мечей у нас выпал девятка и восьмерка очень любящий а, какую-то некую благодать красоту стабильность возможно какие-то красивые какой-то возможно изысканность не только допустим в своем имидже но и также в интерьере тоже могла бы сказать но и за любой человек ситуации найдет свой какой-то выход то есть вот здесь умение нахождение выхода да, это его кредо, это его профессия, либо специфика, либо это вообще постоянная его на жизнь. Поэтому, дорогие мои, он умеет вот как раз-таки преодолевать эту четверку чаш, он умеет выходить из ситуации по шестерке жезлов. Возможно, какой-то момент лени и уныния у него, в принципе, по характеру тоже может присутствовать, я не исключаю. Но здесь все-таки у нас конечный результат, это все-таки шестерочка жезлов, поэтому некоторые победители, знаешь, победитель по жизни, ну, возможно, просто к победам стремится. Поэтому вот такой вот, вот, вот на него можно положиться, ему можно поручить сложные задачи с разной сложности, Сложные разные сложности. Вот. Э -э поэтому, э -э да, хорошо, если я не забуду третий вариант. Давайте дальше. Вот такой какой-то человек, возможно, дама, почему бы и нет, потому что, в принципе, я же сказала, что, возможно, такая дама. То же самое, но дама, но при этом у нее тогда плюс какие-то некоторые выраженные лидерские качества и мужские. То есть аналитический склад ума у нее больше, потому что здесь все-таки у нас король мечей выскочил. А я сказала им в что мысли, чувства к вам загадного вот человека вы можете загадать ему типа, на мужчину, на женщину. Но если мужчина мы рассмотрели, если женщина прибавляем мужские качества, либо мужское лидерство, либо вот некоторое вот такое мужскую, знаешь, хватку на все. То есть вот какой-то момент мужского прибавляем. К девушке. То есть, возможно, момент строгой барышни, которая следит за своим расписанием и стремится к победе. Поэтому, дорогие мои, возможно, просто разруливает просто ситуации, как орешки. Женщина, вот, знаешь, Сильвестра Сталлона в юбке. Поэтому, если что, ну ладно, ну ладно, симпатично, симпатично же. Давайте. У нас сигнификаторы классные, давайте дальше. Значит, мысли чувства к вам. Мысли, мысли, мысли, мысли. Если что, здесь у нас присутствует в мыслях королева-чаш, либо девушка, если девушку думает над своим каким-то положением, либо ее интересует другая женщина, которая в печали, либо здесь какие-то определенные, испорченные отношения с некоторой дамой, возможно, близлежащей ей. Возможно, они просто разрулиться никак не могут. Вот со всеми разрулила, а вот с ней как-то вообще нереально. Вот. Либо... Здесь может и второй процесс играть, либо ее саму касать, если мы загадывали на женщину. Если мы загадывали на мужчину, то здесь мужчина думает о женщине. И о том, возможно, каком-то ее положении дел. Возможно, именно женщина тут плачет и тут как-то нервничает. Возможно, мужчина немножечко горюет по определенной ситуации с определенной мадам. Здесь определенная какая-то ситуация нарушение взаимообмена, нарушение каких-то возможно даже э то есть немного, немного разошлись не туда, немного, возможно, поспорили, либо как-то посудачили. Здесь я бы могла бы сказать такое по ощущениям, по чувствам взглянув и все проанализировав. Поэтому если мужчина то страдает по определенному нарушению взаимообмена с девушкой, возможно, не чувствует тепла, либо не чувствует ласки, либо уже что-то не то, хочется иное. Либо у самой он наблюдает за уже женщиной, которая испытывает как раз-таки эти эмоции, а сам человек... Старается как-то хотя бы хотя бы Помочь в этой ее ситуации То есть здесь может и так играться То есть сама женщина Он думает о том, что она как-то немножечко страдает, как-то хочется помочь. Либо он думает, что, в принципе, мне не хватает, что мне не хватает любви, мне не хватает ласки, либо мне не хватает ее какого-то настроя, я не получаю то, что, в принципе, когда-то получала уже раньше. То есть здесь может немножечко проигрываться в двух, я бы сказала, ипостасях. А вот почему? Почему ты так сказала? Давайте в чувства взглянем. Здесь бойка жезлов, здесь пятерочка жезлов, влюбленные. Здесь чувства присутствуют у людей в любом плане, здесь люди неравнодушны к вам. Но дело в том, насколько они принимают ваши качества и не принимают. Вот это большое есть различие, потому что кто-то здесь как раз-таки по ощущениям немножечко против, немножечко злится, возможно, как-то не смиряется с какими-то вещами по отношению к вам. Просто не хочет с этим человек мириться, хочет, возможно, как-то все переделать либо под себя, либо хоть какой-то метод найти, что, возможно, какую-то вот эту пятерку, грубо говоря, решила. Вот, поэтому, дорогие мои, я бы здесь сказала, немножечко напряжение по отношению к вам здесь присутствует, все равно по пятерке жезлов, но здесь также присутствует и чувство, и я вообще здесь это не исключаю, но человек может просто как рассматривать вот эту пятерочку, и также пятерочка жезлов и здесь, вот эту пятерочку как немного тем моментом, против чего он бастует. То есть человек, в принципе, тут может бастовать из-за вот этой пятерки чаши, из-за пятерки пентаклей, Может бастовать либо из-за вашего плохого настроения, если вы женщина, либо из-за вашего... Если тут-тут-тут-тут-тут-тут... Да, в любом случае нравитесь. Даже если, даже если... Даже если между вами там ничего нету, ну тоже можете нравиться, но тогда вот, дорогие мои, то больше тогда смотрят какие-то в другие стороны. Если у вас какие-то свободные отношения, то человек может другие, в другие стороны смотреть. Сразу говорю, если у вас ничего нет, то и вы, в принципе, ничем не интересуете человека, когда-то интересовали, а по пятерке пятерки не интересуете. Поэтому сразу говорю, человек может смотреть, вы ему можете нравиться, с вами что-то может происходить, но человек да, живет дальше. А, ну, а так в любом, в, в, в, в интересном, в позитивном плане, то человек как-то бастует против вот этой пятерки, я бы сказала, как-то внутренне. Возможно, человек не соглашается с ситуацией, которая происходит у вас, вас, либо происходит между вами. Дорогие мои, но при этом человеку вы правда нравитесь, человеку он чувствует чувство, конечно же да. Если у вас есть какой-то некая шестерочка пентаклей, некоторый взаимообмен взаимоэнергиями, то есть, это вот в обязательном каком-то в обязательном шаблоне должно быть. Но смотрите, возможно, не об одной вас, либо не об, одно, об одной вас он э, должен думать. Возможно, каких, в каких-то сферах у него происходит где-то не лады. Возможно, это не лады происходит либо с рабочей сферы, либо с, со сферы, связанной с работой, либо э, в деньгах тоже может, в принципе, почему по четверке, по тройке. Возможно, что-то пропало, либо что-то связано с какими-то накоплениями его очень сильно терроризирует и, и волнует по поводу вас какого-то возможно вашего будущего с этим молодым человеком а также я могу предположить на что-то человек решится пока что не может либо э, также и не хочет то есть вот здесь я бы сказала больше не хочет то есть возможно какая-то неготовность каким-то принятием решений тут то тоже может происходить кстати если что Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот, конечно, я максимум каких-то вот таких взаимосвязей, что может здесь происходить. Но в любом случае вы можете нравиться, но если э, с вами не происходит вот эта шестерка пентаклей, то здесь я прям сразу говорю, на сторону смотреть в разную в другую сторону э, человек очень даже может. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам то, что досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас загадал третий такой красивый вариант, как песочные часы Значит, у нас мысли, чувства к вам и <смех> что ценит вас Ну, здесь у нас упало просто, я скажу 2, наверное, 3-4 фразы, <смех> потому что здесь топ-карта ну, Я ничего не виноват, но я добавила просто до этого еще одно Все! Давайте, мысли, чувства вас, к вам, к вам, вас, вас. Прям отличная фраза. Давайте, двойка, пента, двойка пентаклей, королева жезлов, сила, мир и, хотела сказать, сострадание. И правосудие. Сострадание на правосудие, сказала, вообще дает женщинам. Значит, двойка пентаклей, э, сила, я бы здесь сказала, что здесь вырисовывается больше, нежели ваш портрет, нежели какие-то мысли. Но человек мысли то, что вы человек достаточно самодостаточный, целеустремленный. То есть здесь вот как портфолио ваше, соответственно, человек думает, что также вы сильны духом, э, сердцем, яркие, э, самоотверженные. То есть у вас нравится, не, у вас, то есть, рядом с вами захватывает в юга, рядом с вами захватывает какие-то страсти. То есть это, это вот, знаете, вот прям очень хороший прям подбор, если вы храбро сердцем смотрели, и это вот как раз таки королева жезловки, это вот ощущение какое-то такое, именно м -м, от этого, как мультик, от этого персонажа, то же самое и здесь. То есть человек... В принципе вы составляете некое для него счастье если что составляете некоторую радость возможно немножечко безрассудство можете жонглировать обстоятельствами здесь на вас повлиять ну вообще ничего не может от слова совсем но вы на, на все повлиять очень сильно можете в та которая вот реально что вокруг реально что-то творится. И что самое интересное, что он ценит вас как раз-таки. Давайте перейдем тогда. У нас Верховная Жрица и Шестерка жезлов. У вас невероятно, я бы сказала, по такому сочетанию интуиция, внутреннее понимание. Вы знаете, как куда-то идти, чтобы вам было именно не то, что как бы легко, а то, чтобы вы где вы можете одержать некоторую победу. То есть вы идете в своем правильном для себя направлении, будь то он сложный, будь то он легкий, но он ваш. Человек это прекрасно видит, что у вас вот здесь я бы сказала очень классная интуиция то, что вы прислушиваетесь к себе хорошо, вы знаете, что вам нужно, вы знаете, что вам необходимо, вы очень сильно яркая личность, и он ценит вашу интуицию, внутреннее знание, опыт ваш, э, возможно, также ваше непреодолимое желание победить, либо быть первой, либо стремление также здесь может и описываться в шестерке жезлов, Шестерка жезлов, также карта оптимистов, но больше таких завоевателей немножечко, это то же самое вот для меня иногда шестерка жезлов в таком сочетании, это вот именно у Телемы, у телемы потому что здесь и солнце, но здесь просто людей нету, ни коней, ни людей, солнце. И вот некоторую пятерочку жезлов, когда вот немножечко ну, похоже немножечко пятерочку жезлов. Поэтому вот здесь вот какой-то такой дух авантюризма, но и при этом цель, сильной цели устремленности. Вот, и поэтому вы, также вы с рассудком дружите, поэтому здесь скорее то, что вы очень сильная, независимая, либо сам по себе человек, если вы, допустим, на женщину загадывали, она там про вас, то это, возможно, даже она про себя думает, а про вас вообще нет. Ну, как вариант, дорогие мои, это единственный такой момент, если вы загадывали реально на женщину, то женщина может думать о себе, все равно... Либо также просто, ну все равно бы я бы здесь не, не, не, не делала момент на то, чтобы именно, что как будто как вы здесь мужчина, да, нет, вот, вот не в этом рассказывать, вот не с этими картами. Но по итогу, если вы загадывали на женщину, то э, женщин думают больше да, о себе, возможно, о качествах. Возможно, над тем также, что вы, в принципе, очень сильно хорошая пара, либо хорошая кандидатура. Возможно, в какое-то свое время были, либо в определенный момент именно сейчас. То есть здесь и в свое время, когда-то давно, когда время уже все уже утихло, и страсти покинуты и тому подобное. Возможно, в какой-то определенный отрезок времени, который уже закончился. Кончился, либо которые происходят на данный момент времени. Поэтому, дорогие мои, тут, тут правосудия так красиво упал. Поэтому вот здесь хорошая кандидатура для меня. То есть, в принципе, мы с ним состыковываемся. Это если вы, в принципе, думаете, что если вы загадывали на девушку. Ладненько, дорогие мои, но здесь некоторый интерес здесь все равно присутствует. Либо как интерес именно вы как личность интересный. В любом случае, в любом ипостасе, если даже это мужчина, если даже это и женщина. Поэтому чувством переходим. Здесь у нас девятка пентаклей, король пентаклей, тройка чаша, звезда и у нас паш мечей. Ну вот здесь есть немного ощущений недоверия. Здесь любит человек быть, конечно же, наивным, как-то отпустить себя. Но человека, возможно, немножечко этого не то что боится, как-то вот не особо доверительные какие-то... Этот человек строит доверительные... Отношения только с тем, с кем проверено каким-то временем, либо какими-то ситуациями. То есть этот человек, он по своей сути не особо доверчив и не особо, возможно, расположен к определенным э, кругу лиц. И, возможно, огораживает какую-то свою идею, либо свой какой-то некий идеал в жизни, возможно, свою мечту. Но давайте к чувствам перейдем. Все-таки, а то что-то я в дебри залезаю, немножко не туда. Давайте: чувства здесь присутствуют, но дело в том, что здесь в любом случае вы проходили момент недоверия. То есть, человек испытывал вам все равно недоверие в какой-то определенный момент времени, либо даже в данный момент. То есть, здесь нет не особо доверчивая персона. Не особо может себя как-то распустить, потому что вот у нас всегда паш мечей, он в ощущениях не очень сильно, это как недоверие, это как манипулирование все-таки. Но здесь больше как некоторые отношения вам, то здесь больше высказывается недоверие, подозрительность, что-то неспокойно человеку. Возможно, человек подозревает, что вы к нему очень сильно как-то спокойны, и как-то вы к нему э, слишком легко относитесь. То есть, возможно, какие-то заковырочки тут могут присутствовать у человека, я не исключаю. Но человек не особо здесь доверчивый, прям сразу говорю, но доверяет только тем каким-то людям, которые проверены временем, либо которые ему как-то что-то в чем-то помогали либо помогали по жизни, всю жизнь, допустим. Тут и король пентаклей, и девяточка пентаклей, просто так все тут не строится, грубо говоря, даже если из разряда карт брать. Поэтому, дорогие мои, здесь может уже также человек в вас влюбиться, влюбляться, но при этом также есть какая-то подозрительность. Также вы нравятся, вы можете нравиться человеку, но при этом все равно присутствует какая-то... Вот все равно, понимаешь, что здесь правосудие, что здесь паш мечей, очень можно говорить, какое такое такой что-то нет. Так, вот что-то но все равно нравится, все равно вроде, а симпатичный, либо симпатичная. То есть, если вы, добав... давайте так, если вы на мужчину загадывали, его чувство к вам. То здесь человек немножечко, я бы тогда сказала, больше стройкой чаша, чаши, все-таки немножко, возможно, легко относится, но при этом это не говорит о том, что вы ему не нравитесь. Вы можете очень даже внешне нравиться, как флирт, как что-то интересное. Это раз Второй момент, что здесь, в принципе, вы человека можете цеплять Но я не исключаю, как и поставить короля Пентакли, что вы, в принципе, уже женщины данного человека то есть, в принципе, вы уже его, но, возможно, некоторое сейчас происходит пренебрежение. Все равно, сутки с пожум, я не могу слова, да, все равно здесь стоит. Поэтому, возможно, некоторое просто сейчас пренебрежение, некоторое, возможно, человек сконцентрирован на что-то своем в данный момент, поэтому немножечко к вам никаких таких ощущений, их немножко мало. Это такой момент. Второй момент, если в принципе, если вы загадывали женщину, то как она чувствует. К вам здесь все-таки недоверие, но здесь э, к вашим поступкам, по вашим поступкам и по вашим каким-то определенным действиям к ней человек будет все-таки решать, что с вами делать, потому что здесь у человека еще раз говорю присутствует какое-то такое недоверие вообще и по, по сути, потому что человек справедлив, э, просто так справедливость особая с какими-то такими недовериями либо с какой-то человек св связывался как справедливостью в жизни и оценит ее. И поэтому может происходить из-за этого недоверие по отношению к другим людям. Если человек, допустим, рано изучил, что такое хорошо, что такое плохо, возможно, просто через какой-то негативный опыт, поэтому может быть и недоверие. Ну, ладненько, дорогие мои, в принципе, ну, вы можете все равно в любом, в любом виде нравиться человеку, но это не значит, что здесь большие чувства, глубокие. Если только вы вместе с этим человеком, являетесь, возможно, законными супругами, либо женою, либо... либо, А если, а допустим, если вы жена, и он загадывает на вас, но здесь, вот, вот здесь в любом привкусе, здесь все равно вы можете нравиться, но человек все равно может не доверять в какой-то момент по отношению к вам, если вы загадывали какой-то такой момент. Поэтому вот... Э -э -э -э. Мужчины вообще редко о нас думают, но здесь... Но здесь, если думает, то думает очень сильно, то здесь больше оценивает некоторые качества ваши, какая вы для него, нежели какой-то момент, что там с вами происходит. Ну, как говорят, что с вами происходит, да, тут вы урегулируете тогда ситуацию, то да. Ну, поэтому здесь вот как-то так, прям как-то гладенько. но ну, есть какими-то такими грешками по грешкам. Поэтому, что ценит вас, я, соответственно, с-ка-за-ла. сказала. Поэтому давайте, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас загадал четвертый? Конкретно интересный вариант, прям серьезно. Давайте так, мысли к вам. У нас тут туз мечей. Мир, девятка, королева, двойка, э, пентакли. Дорогие мои, вот это, это начало варианта, вот, вот это полная немножечко противоположность третьему, как ни странно, но с одними и теми же картами. Немного противоположно. Посмотри, третий вариант, он очень интересный. Но вот это вот, знаешь, как начало. Начало всяких интересных дел. А Третий вариант, это как, знаешь, конец, либо сериал. Ладно, тут, соответственно, мысли о вас: тут туз мечей, мир, девятка, королева жезлов, двоечка пентакль Ну, дорогие мои, ну что мне сказать, с ума здесь кто-то может по вам реально сходить, либо вас ну, видеть некоторый какой-то для себя определенно красивый идол. То есть вы человеку. Я бы не то, чтобы сказала нравились, но как личность очень сильно интересны. Очень сильно заинтересовываете человека. Ну, то, как вы выглядите, конечно же, у некоторых поболее. Все-таки туз мечей, мир. Человеку, возможно, интересно, как вы что-то поступили, либо как вы что-то определенное сделали в жизни. Если вы какие-то действия с этим человеком уже совершали, то есть человеку тогда интересен некоторый ваш взгляд, подход, почему вы именно что-то сделали. Это такой момент второй. Да, но здесь оценивание внешнего вида здесь присутствует. Кстати, у если вы загадывали на мужчина, если это женщина, допустим, какие то мысли у вас? Но здесь все равно, здесь все-таки мир, я бы сказала, что чтобы... Возможно, здесь девушка думает также, если, допустим, мы загадывали на... Девушка вы мужчина. Возможно, девушка думает о девушке, которая рядом с вами, я не исключаю какой-то такой момент. А, возможно, также девушка думает больше в преимущественно о себе в каком-то некотором плане. Но тогда здесь присутствуют некоторые мысли, что можно было бы изменить, что можно бы сделать и что можно поменять. Возможно, сейчас есть определенная ситуация, где женщина думает, что она сможет что-то сделать либо не сможет. То есть она здесь больше расценивает какие-то подходы для себя что я могу что я не могу в этой определенной ситуации либо сделать но на которой нет у нее либо что я бы могла бы сделать в определенной ситуации если ситуация прошла либо, чтобы я могла, что я могу сделать, если ситуация не совсем-таки закончилась, а есть какое-то некоторое продолжение, если между вами. То есть здесь люди, я бы сказала, в преимущественно задумываются о определенных событиях, определенных действиях по отношению к вам, либо по, отнош... и, либо по оценке тому, что они бы могли бы сделать в этот период и что они могут сделать. То есть здесь какое то некоторая оценка, Оценка действий, оценка возможностей с вами, либо без вас, но здесь я тогда бы больше целенаправленно имела бы в виду, то есть здесь люди все вокруг, кто загадал, как ни странно, думает о какой-то определенной ситуации, которая произошла между вами либо которая произошла, и она как-то закончилась, но в голове осталось еще, либо человек думает о том, что, что бы он мог сделать, допустим, что она могла была бы сделать в этой ситуации в такой-то такой-то период. То есть вот здесь какие-то такие мысли. Здесь идеи, здесь планы, здесь вот такие мысли больше. Поэтому давайте чувствуем, нас здесь, у нас здесь, что самое интересное, страшный суд, Паш Пентакли, звезда, пятерка чаш восьмерка Пентакли. Дорогие мои, здесь, здесь к вы человеку достаточно неравнодушен неравнодушен к вам человечек в некоторых стезях в некоторых стезях я бы сказала бы что человек больше давайте так если это один момент что человек к вам здесь некоторое воскресшее ощущение отношений что в принципе хочется как-то потянуться но как-то нельзя это один момент но давайте уж не совсем так блуждать-то. Это один момент. Правда, что-то воскресло, что-то захотелось, что-то зажеглось и что-то захотелось сделать. Но понимание того, что что-то утекло, что-то какого-то, нету какого-то впереди выхода, либо человек также находит выход. Я не исключаю, что человек как бы видит выход, но не особо на него обращает внимание. Здесь присутствует... То есть у человека к вам присутствует либо воскресли ощущения, отношения и тому подобное. Но... Здесь один момент, я бы сказала и еще вот что. То есть здесь у человека, кого бы ни, вы не загадали, здесь может появиться понимание, может появиться логическое, грубо говоря, объяснение определенной ситуации к вам. Возможно, человек знает, почему он влюбился в вас, либо что он имел в виду, либо... Я знаю, почему у нас что-то произошло. Это к тому-то, к такому-то. То есть человек для себя сделал по поводу вас определенные выводы. И просто я бы сказала, что здесь и как бы и не хотение смотреть на какие-то тогда определенные чашки, что какая-то ситуация закончилась и Всё. То есть, ну вот здесь я бы сказала какой-то такой момент. То есть, если человеку вы нравитесь, вы можете, да, вы можете здесь нравиться, но если чувство как-то воскреснут, да. Но логично, что здесь воскреснет, это также немножечко воспоминаний таких каких-то действий, которые вы сделали, либо сделали вам, либо сделали издали. Поэтому вот здесь я бы вот такая вот палка как о двух концах. Вот, поэтому как чувство воскресающий можно сказать, но не во всех случаях, в каждом индивидуально. Вот, но если у вас, соответственно, человек вам вообще ни сном, ни духом никак не проявляется, поверьте, тогда здесь больше человек понял для себя, что произошло, почему, да и как. То есть вот здесь какой то некоторая переоценка, то есть вы в жизни человека немного его перевернули, этого человека, немного поменяли взгляд и какое-то о себе мнение, но если вы не контактируете с этим человеком, этот человек давно, вот, все связи пропали. Вот, только вот в таком-то каком-то случае. Я, да, тут и могут воскреснуть ощущения, но также и ощущение горечи тут то тоже может и воскреснуть. То есть, смотрите, ничего здесь не пропало. Если что-то воскресло, то это плюс воскресло и также немножечко негатив. Поэтому вот здесь я бы сказала вот в таком контексте. Надеюсь, понятненько, не очень надеюсь, правда. Давайте на что? Что на подсознании к вам? Здесь шестерка жезлов, семерочка чаш, туз, чаш, маг и шестерка мечей. Дорогие мои, я бы сказала, давайте так, Но ну, это прям очень красиво, очень все замечательно и здорово, возможно, если было что-то между вами, когда-то давно что-то завершилось, то спасибо, что человеку вы подарили некое счастье, вы сделали человека могущественным, вы человека как-то приободрили, сумели приоткрыть в нем какую-то индивидуальность, и человек немножечко, я бы сказала, даже очень во многом благодарен вам немножечко. Я бы сказала, что убрали вы какую-то семерочку, предоставили ему туз, возможно, некоторое свое чувство, некоторое свое видение, возможно, сподвигли на новые свершения, что, в принципе, человек отправился некоторый в путь и далее если вы, соответственно, уже расстались, либо как-то уже не общаетесь. Поэтому вот здесь вот такая. Либо это как бывший, но забытый, но при этом осознающий. Либо это нынешний, но который не, не может отвязаться. вот, Либо который с вами на постоянку. Но я бы не сказала, что здесь там мужья-жен. Но это возможно, как некоторое воскресание, возобновление ощущений. Почему бы нет? Но тогда это такие большие браки. Либо это постпериод, когда был кризис. Но кризис закончен. То есть вот, вот после пика кризиса, либо долго в браке, либо совсем бывший, но тогда отвязавшийся, либо бывший, но привязавшийся. Вот здесь вот только вот такие варианты. Больше я не могу сказать дальше. Потому что здесь такого не видно, что прям вот... Давайте дальше, в принципе, я бы сказала, если это там бывший и тому подобное, вы его сделали, грубо говоря, в плане том, что вы ему какую-то надежду предоставили, возможно, сделали его немного лучше что он может идти уже дальше. Вот, если, допустим, что на подсознанием вам? Также я бы сказала, что здесь в любом случае вы подарили человеку счастье. Вы подарили то, чего человек надеялся, то, человек ждал, что, его, что сделало его сильным само по себе. То есть любой, либо женщину, либо мужчину загадывали. То есть вы человеку подарили надежду, счастье, какое-то, возможно, необузданное. Возможно, также вы когда-то ранее подарили счастье, Части, что человек помнит, и то, что человек с вами научился чему-то и отправился дальше в путь либо отправляется и учится и улучшает себя с каждым днем. То есть вы э, в любом случае на подсознании к вам, что вы сделали ярче, вы сделали человека мудрее, способнее в любом случае. Поэтому я бы сказала на подсознании, что вы э, проделали большую, возможно, работу, либо просто, просто отдали всю ту какую-то человеческую теплоту, забо заботу и любовь, что э, помогает ему двигаться либо в данный момент в новом направлении, либо на какой-то момент в новом направлении. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь вот, короче, как-то... Э, неплохо, неплохо. Подсознание в любом случае одно и то же здесь, в, в любых разных эпостазиях, потому что человек высше человека... Вы куда-то, от, откуда его, вы его вывели? Вы ему что-то показали, либо что-то подарили? Либо как-то поверили в него, либо поверили в его качество, возможно, что-то разглядели в нем, что он в себе не видел, либо что он как-то в себе таил, либо что она в себе не видела и таила, и особо не замечала. То есть вот, вот какой-то миг счастливой жизни вы этому человеку подарили, либо дарили ранее и дарите, что в принципе тогда просто человека... Заставляет становиться еще лучше. Либо учиться дальше, либо также что-то постигать, что-то вкусное в жизни. Поэтому, дорогие мои, если вопросов нету спонсоров. Нету. Поэтому спасибо вам. Я желаю вам всего самого наилучшего, Спасибо еще раз. И еще раз желаю вам всего самого лучшего. И пока-пока.